Привет. Завершающий урок этого блока об управлении маркетингом, о том, как смотреть на маркетинг, если ты владелец компании, это вопрос взаимоотношений внутри компании между маркетингом и всем остальным, что маркетингом не является. На протяжении этого курса я неоднократно говорил о том, что маркетинг это гораздо шире, чем просто реклама и продвижение. Это вопрос поиска активного, смыслов о ценностях, потребностях людей а, и а, формирование продуктов, услуг и предоставление этих продуктов, услуг, продуктов и услуг этим людям а, с созданием, а, созданием прибыли для организации. То есть есть потребитель, у потребителя есть потребность, мы придумываем какую-то ценность, производим ее, предоставляем потребителю, зарабатываем на этом деньги. Вот маркетинг — это про, про, про все вот это, связанное с ценностью и людьми снаружи. Но у нас, кроме этого, есть еще куча, собственно, того, что производит э, эту ценность, которую мы предоставляем. Да? То есть э, очень много вне маркетинга все равно в бизнесе есть подразделений и функций. И очень важно адекватно увязывать э, маркетинг и не маркетинг. И первое, где удивительно эти связки иногда распадаются, это самое странное. Это когда распадаются маркетинг и продажи. И вот я уже говорил, упоминал об этом, очень часто это встречается в девелоперских компаниях, когда департамент маркетинга фактически существует отдельно, департамент продаж существует отдельно. А у маркетинга KPI на то, чтобы было достаточное количество входящих звонков и сообщений, и контактов там через форму обратной связи у продаж, задача собственно продажи совершать. И так оно начинает очень плохо работать. И когда маркетинг и продажи распадаются, когда у них очень маленькая зона контакта, когда у маркетологов одно представление о потребителях, а у отделов продаж может быть вообще другое, потому что к ним эти люди непосредственно в офис приходят, начинается какая-то чехарда. С точки зрения корпоративного управления, разделяя властв, это довольно неплохо. И может быть это и работает в относительно крупных компаниях. Но если в микро, малом или среднем бизнесе маркетинг и продажи перестают тесно взаимодействовать друг с другом, это одна из наиболее вредных вещей, которые вообще у тебя могут происходить. Поэтому если у тебя уже есть отдел продаж, там есть руководитель отдела продаж, то тесное взаимодействие маркетолога с отделом продаж — это очень важно. Поэтому их полезно сажать близко друг от друга, чтобы они могли там что-то общаться, переговариваться чтобы маркетолог мог слышать, как работают продажники, если там э, звонки частые происходят. В общем, вот этот контакт скорее важно держать теплым и достаточно широким. С точки зрения маркетинга и производства, если распадается связка, это тоже довольно вредно, потому что маркетинг — это, по сути, способ связывать внешний рынок и производственные ресурсы твоей компании. То есть маркетолог, зная твое производство, может знать, где у тебя какие-то простые линии, где у тебя там затоваривание на складе, и при этом, представляя себе э, рынок, он или она может решить, что «О, отлично, мы можем вот на этой линии начать производить какие то штуки для того, чтобы закрыть такую-то потребность». Или «Ой, смотрите, оказывается, вот была такая-то потребность, а мы дополнительно можем вот еще вот такой элемент обработки довнести». Или там, не знаю, прийти к начальнику производства и сказать, а мы можем вот делать уникальную гравировку на каждом заказе? Он скажет, еще нет, конечно, это технологически невозможно. Или наоборот, он скажет, да, конечно, это очень просто, у нас станок позволяет это делать. Вот для этого связка между маркетингом и производством должна быть очень тесной. Если маркетолог не понимает, как устроено, как работает производство, какие там, какая последовательность переделов на производстве, Какие, какое используется оборудование, и, и вот все вот эти смежные вопросы, то маркетинг будет не то, чтобы очень эффективен. Это еще раз к тому, что хороший маркетолог, особенно если компания занимается производством, не должен сидеть только у себя в офисе. Он должен бывать и в отделе продаж, и он должен хорошо понимать, как производство работает. Также маркетинг должен быть довольно тесно связан с, если такие подразделения у тебя есть, с инженерно-техническими подразделениями и с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Потому что у маркетолога может возникнуть какая-то идея какого-то продукта для закрывания какой-то потребности. Он может прийти в конструкторский отдел и сказать, ребята, это вообще можно сделать? Они скажут, нет, нельзя. Или наоборот скажут, да, можно. Или у людей там может возникнуть мысль, что а вот мы придумали вот такую же штуку, только с перламутровыми пуговицами. Это вообще надо рынку или нет? Вместо того, чтобы тратить усилия на проработку этого продукта, неокро идет в маркетинг, маркетинг выдает какое-то заключение. Очень важно, чтобы они также тесно взаимодействовали друг с другом. И, наверное, последний момент, на котором я хочу остановиться, это взаимодействие маркетингового и бухгалтерского и финансовых отделов. Для меня финансисты — это вот такие симпатичные люди, которые пытаются резать косты и уменьшать издержки везде, где только можно. Маркетинг в этом смысле не должен являться исключением. Если можно потратить меньше денег с тем же результатом, то, естественно, тратить меньше денег с тем же результатом. Но вместе с этим маркетолог, как я уже говорил, должен хорошо понимать а, вложение и ты тоже вместе с маркетологом вложение в разные инструменты. Это капитальные затраты, которые а, просто амортизируются и мы не можем посчитать NPV. Или это капитальные затраты, в которых мы там это проект а, инвестиционный, в котором мы можем посчитать NPV. Или это операционные затраты. А если это операционные затраты, то почему они именно такие, а не другие? Почему? Мы в сайт потратим 150 тысяч рублей, а не 50 тысяч рублей. А почему мы при этом… Там, почему будет вот такой баланс между затратами на производство и а, бюджетом рекламным? Ну вот все эти вопросы маркетолог должен хорошо понимать для того, чтобы иметь возможность с финансовым отделом общаться. И выстраивание этого языка на первых особенно парах не может происходить без твоего участия. А для этого тебе тоже нужно будет все-таки разобраться. В природе маркетинговых инструментов и их финансовой составляющей. А для этого нужно либо вернуться к прошлым урокам, либо ну, постараться изучить этот вопрос дополнительно, в том числе поискав это в интернетах. Итак, у нас получился такой довольно галопом по Европам а, неделька а, вот этого модуля да, управления маркетингом внутри компании. Uh, но я хотел остановиться на таких ключевых, uh, важных моментах. Uh, на том, как выращивать маркетинг, когда у тебя ничего нет. Потом, если у тебя вот что-то начало появляться, как держать баланс между in-house и работами и как адекватно размещать бюджеты наружу, как устроен рынок в целом, как устроен ценообразование, как примерно подбирать компании, и что маркетинг не должен существовать сам в себе. Это обязательно система, которая должна быть тесно переплетена и с производством, и с продажами, и с финансовой службой, и с научно-исследовательскими, конструкторскими работами. И вот все это должно а, работать вместе. Вот то, чтобы сделать так, чтобы это все работало вместе, а не было такого, что маркетолог один сидит у себя в офисе, и бедный, не знаю, там, что, сидит в интернетах и пытается как-то контекстную рекламу настраивать. Вот такого быть не должно, и задача, чтобы это не случилось, это твоя задача как руководителя. Это твоя задача подчиненного маркетолога познакомить и выстроить его взаимоотношения в команде с руководителями производящих финансовых и иных подразделений, и сделать так, чтобы они вместе решали маркетинговые задачи для решения бизнес-стратегических задач. Я надеюсь, что ты как владелец компании или в будущем, будучи владельцем компании, будешь работать именно над этим и желаю тебе успехов в развитии маркетинга в твоей организации.